Друзья, вот такая вот красота. И вот дорожка к нашему ручью, вонючки. Пока остановитесь! Наш храм снимается. Тамара Яковлевна, настоятель храма, я правильно понимаю? Нет, я не настоятель храма. Стар. Я староста храма. Староста, извините, а староста. Сейчас уже на пенсии норильска угу, угу. купили рядом с храмом дом. а пойдемте в угу. пригласил меня работать друзья вот так вот эта церковь выглядит а, лоб лоб Начало строительства 1860 храм очень намолен много людей приезжают Храм по площади занимает первое место в Московской области 1800 квадратов. Вот такая вот часовня, вот эта вот площадь, магазины. Вот здесь мы находимся внизу в половой. Uh -huh. Вот это место тоже вызывало все опасения, сказали, что установление в половой. Сейчас На данный момент все закрыто, а ага. вообще была в связи с, с вирусом, с карантином, с с карантином. сейчас я... Постоянные наши прихожане, и говорит Тамара Яковлевна, а что службы нет? Я говорю нет. Я же только сейчас слышал пение, угу. очень красивое женское пение, ну вот э, то, что идет служба. Угу. Я говорю, ну вы же видите, храм пускай никого нет. Резко, или не знаю, как правильно сказать. Опять же, пишем. Храм построен на яичных желках. Угу. А, даже во время войны нет ни одной трещины. Ну, как говорится, наш кирпич, он ведет себя достойно, держит годы. Колокола. Посмотрите, вот в э... колокольне, да, Друзья, я думаю, видно, колокола не висят почти, вернее, их совсем нет. Вот с той стороны храма, uh -huh. Uh -huh. значит, там у нас захоронение всех священнослужителей, кто служил в этом храме. Я думаю, это памятник. Нажмите на паузу, если вам не видно если как-то быстро камеру отопление вентиляция все это идет под землю то есть а что такого там необычного такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим сокол у вас здесь живет это же сокол да, птица если правильно с моей стороны какая-то будет какое-то доброе дело, и мне там на небесах это зачтется, э, надеюсь. Это доброе дело. Доброе? Вы считаете доброе? Я не только считаю. А как вот от вашего э, охранника доблестного зовут? Доблестного охранника елка зовут. А если погладить, сапнет? Нет. То я смотрю, он так это, Да. Крадется, крадется. ёлка привет. Не, привет! не цапнет? Нет-нет. Можно тебя погладить? Ой, какой-то хороший. Какой-то хороший, да? Это она или он? Это она. Она, ёлка. принесли старые люди, которые делали уборку значит, в разрушенной церкви. Вот икона Анны Кашинцевой. А пойдемте к ней, подойдем, к этой иконе, чтобы поближе люди, чтобы, дорогие друзья и подписчики, вы рассмотрели, о чем идет речь. Через какое-то время я стала замечать, что икона начала очищать очищение. Вот, пожалуйста. Угу, друзья. Я трижды вызывала реставраторов, ее не взяли на реставрацию, так угу. как икона восстанавливается сама. Боже мой, сколько я вам много сегодня рассказала. Это реквизиты нашего храма угу, угу. по возможности. Угу. Пожитую на реставрацию нашего храма. Дорогие братья и сестры, давайте поможем Этому храму. Крещение, например, детейшек проводится в этом храме. Все. И то есть все, это можно к вам все вопросы, да? Все, все проводится. И У -у -у. все праздники, и крещение, У -у -у. и ренчание, У -у -у. все в нашем храме. Хочется передать всем привет наречанам, всего доброго и приезжайте в гости. <связь> вот такая вот красота и вот дорожка к нашему пручью вонючки он храм линейц храм николая чудотворца друзья вот так вот она выглядит вернее он этот храм со стороны где магазины Сегодня выходной день, много людей гуляет, Такое движение нормальное. Вот так как вот он выглядит со стороны магазина, скажем так, центральная часть. Пятачка. Друзья, вот так вот эта церковь выглядит. А, лоб, лоб. Так вот. Сейчас пару дней снимаю это видео. Сегодня не пасмурная погода. А солнышко светит. Вот так вот выглядит она со стороны главного входа. Здесь Рогачевский сельхозрынок. Люди гуляют, и вот такая вот она церковь Николая Чудотворца Никольский храм сокращенно. Друзья, вот такая вот стена или что это колонна, видимо здесь была стена большая, да, на месте этой сетки На стены этой со временем не стала годы ее съели а... и осталась вот такая вот а... и... такую столбку с кирпича потому что годы не пощадили эту крепость стену я так это пишите в комментариях мои догадки что здесь была Стена неприступная, но вот то, что от нее осталось, а дальше сетка. Даже можно посмотреть, вот здесь уже кирпичи некоторые вываливаются и она очень, видно, что древние Но, как говорится, наш кирпич, он ведет себя достойно, держит годы. оборону, держит оборону, скажем так, и что-то еще осталось. Друзья, вороны каркают, как назло, но нам это не помеха. Друзья, вот такой вот домик. Церковная лапка, если кто помнит, где обетает наш орван, наш орел, коршун, сокол, у него много уже названий. А Благодаря моим а, видеороликам такой вот рам, а, вид, профиль, думаю, вам всем видно как и мне, друзья. Снимаю также для вас со всех сторон, чтобы вам более подробно было видно интересно наверное надеюсь что вам это интересно вы поставите большой жирный лайк на это видео друзья вот такой вот под храм вот церковь храм а, давайте и ворота вернее а, давайте посмотрим немножко под углом рассмотрим, вернее, такой вот красивейший храм правда купола уже всем видно, они какой-то пленки, по-моему, или это металл будет э -э, по золотой, по будет наноситься. Так вот тот другой, первый самый видите, сюда. левее который купол, но равно очень красиво. Такие места они не могут быть э, некрасивыми. Друзья, вот такая вот часовня, вот это вот площадь, э, магазины, э, храм. Такие вот ворота интересные. Часовня Александра Невского, 19 век. Я думаю, не очень яркое солнце, хотя оно прям слепит глаза, телефон греется безумно что-то не срабатывает фокусировка но ну, думаю вернее не ловит он так ну-ка от жары наверное перегрелся я уже пару часов снимаю на свой телефон такая часовня вот такие ступеньки друзья и вот такая вот часовня давайте зайдем вовнутрь поднимемся такие вот ворота двери вернее ручной работы я так понимаю копка копка из металла ручной работы да. и Такая вот, друзья. Красота. Смотрите, какой Какие сены уже. Старые, убитые временем. Связла краска. С икон. Фрезка, как это правильно. пресска, наверное. Друзья, мы с вами у ворот храма. Врагачева. Очень старый древний храм 18 и 19 века друзья давайте зайдем во этого храма и посмотрим более внимательно архитектуру сказали что там очень интересно местные жители просто похожие вот он выход люди уже выходят служба закончилась на сегодня я приду еще раз в это место поставить свечку за здоровье родных, которые живы из -за упокой умерших а родителей, которых уже нет. Надеюсь, вы также чтите своих родителей и помогаете своим родным. За здравие я имею в виду, поставить свечу. И за упокой родителям. У меня они уже, к сожалению, их живых нет думаю они видят то что я делаю в принципе благое дело и снимаю вот это все для вас друзья вот такие вот ступеньки а, такая дверь сколько ей интересно лет опять же пишите в комментариях ваше мнение сколько она вы они уже стоят их две и вот такие вот ступенечки вернее то что от них осталось кстати вот я хотел вам показать хотя бы пропустил и только сейчас вспомнил такие вот э, плиты я думаю это памятник э, нажмите на паузу если вам не видно если как-то быстро э, кручу камеру и более внимательно и сам конечно интересно почитайте что здесь написано друзья и такая вот плита Отгробный камень все воздвигнуть глубоко чтимому пастырю священно Ирею михаилу васильевичу воронцову о воронцову любовью и усердием благодарных прихожан все-таки я это прочитал друзья видимо древний русский язык вернее написано на нем и вот еще один даже вот скол видите все да красивейшее место красивейшее место вернее меня ноги привели и вот тоже Священник Михаил Васильевич Воронцов скончался в 1896 году. Э, я так понимаю, 30 октября 6, да, на 62 году от рождения. Вы видите, как я уже читаю. Друзья, вот такие вот стены. Э, совершенно свежая, как можете наблюдать. Э, краска, побелка. Не знаю, как правильно выразиться. опять же, пишите в комментариях, управляйте меня. сильный ветер опять поднялся. Всегда, когда я прихожу в это место, начинает снимать, почему-то поднимается сильный ветер. такая вот крестка э, не знаю, как правильно сказать. опять же, пишем. Э, на, пусть будет икона на стене церкви храма. такая вот друзья приезжайте сами и рассмотрите все своими глазами я вот то что могу показываю вам но вживую, конечно это намного интереснее наблюдать чем моими глазами территория такой вот храм я обещал вам поснимать его поближе карантин закончился почти и храм открыли можно зайти и помолиться давайте еще раз посмотрим такая вот на не изображены клики святых какие пишите в комментариях друзья давайте пройдемся с другой стороны храма посмотрим что здесь интересного есть Такая вот территория и храм часовня. Друзья, безумно, безумно интересно и красиво. Это моя наверное первая съемка а, в таком замечательном и интересном месте мы с вами еще к одной картине, я так понимаю. Да, почти не видно, я думаю в ближайшее время это все закрасят, поэтому давайте с вами просмотрим, пока у нас есть такая возможность, а пока это все не исчезло навсегда. Может быть отреставрируют и восстановят картины иконы вернее а может быть их э, закрасят и что-то другое будет или вообще будет просто белая стена видите кладка из красного кирпича поэтому так прохладно я думал бетонная но ошибся извиняюсь людям свойственно ошибаться вот божья матерь образ проглядывается если вы видите другие святые им обидно вернее пишите в комментариях считаете какие святые изображены на на стен на стене на стенах на стене ну, в принципе здесь уже нечего больше смотреть вот так вот пойдемте обратно Друзья, клетка там живет хищная птица давайте пойдем и посмотрим что это за птица такая друзья вот такой вот сокол живет на территории храма давайте поближе его рассмотрим такой вот красавец это живой не чучело хищный я так понимаю его или выпускают или клетки кормят Птица шикарная, конечно, сильная, шикарная птица. Нет, сильно его, наверное, свободная, но сейчас она в клетке. Слышите, как он это пение можно назвать или не знаю как, но очень красиво, на мой взгляд, устрашающе и красиво страшно красиво скажем так вот такой вот еще раз сокол друзья это сокол если не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня в комментариях такая вот птица такой вот большой клетки такая вот большая клетка такой вот шикарный сокол добрый день добрый день А как э, вас зовут извините меня зовут тамара яковлевна Значит, сейчас секундочку слепых пройдут нет они идут ко мне лена пожалуйста тут что сказать чтобы, чтобы пока остановились после суммы вас не будут остановитесь наш храм снимается добрый день Добрый день. А как вам можно обращаться? Тамара Яковлевна. А, Тамара Яковлевна, вы не расскажете про этот храм. Я здесь проездом просто людям немножко. Храм постройка 1860 года. Извините, начало по... строительства 1860. Угу. Освещение к службе 1885. Угу. Храм построили, бывшие ремесленники, были у нас такие мошкины. Угу. Храм по площади занимает первое место в Московской области, 1800 квадратов. Храм очень намолен, много людей приезжают из дальних Медальян, стран уголков, иностранцы да и иностранцы посещают ну экскурсии угу, угу. храм очень и очень намолен а вот э, сокол у вас здесь живет это же сокол да птица если правильно а -а, а коршун, да? А как он вообще у вас так вот появился? Я просто впервые увидел, чтобы при храме вот так вот. А, как питомники... мы, значит, его, пока он у нас проходит адаптацию, почему? Потому что голуби, э, вороны. И впоследствии, значит, с ним будут заниматься, чтобы он у нас был охотником. То есть, его будут выпускать? Конечно, конечно. То есть, подпускает к себе, садится на руку, да? Да, да, да. Ну, наверное, каким-то определенным людям, да, кто его кормит? Кто его кормит, кто часто подходит к нему, разговаривает с ним. Ну, в общем, вот так. Тамара Яковлевна, а вы не расскажете историю храма вообще, чтобы люди знали, может, кому интересно будет, как. А, как вообще вот он образовался на этом месте и что здесь Значит, раньше было как образовался храм Рогачева это бывшее купеческое село и собственно наследство купцов был построен вот такой храм купцы работали в москве а семьи э, проживали здесь вот эти дома которые на площади это бывшие купеческие дома Угу. То есть, извините, они уже стоят или их снесли, чтобы другое поставить? Нет, это с тех времен стоят. Угу, значит, а какого года, извините, они людям интересно будет, какого года строения? Вообще? Ну, я вот за дома не знаю, а за храм я уже ответила. Это раз. Во-вторых, значит, храм строили всем миром. Угу, угу. Вот здесь по деревням привоз, ну как, посылали людей и храм построен на яичных желтках угу. даже во время войны нет ни одной трещины кроме того, что вот бонители не любители угу. что еще? ну, а как вы считаете, может быть что-то вот Дополните чем-то ваш рассказ Чтобы что-то я, может, упустил Потому что я мало что знаю об этом месте Может быть, вы что-то от себя добавили бы интересно. Не только на мои вопросы ответили А что-то еще и от себя добавили ну что, от тебя, значит, что можно еще добавить? Вот с той стороны храма, uh -huh, uh -huh. значит, там у нас захоронение всех священнослужителей, кто служил в этом храме. То есть там просто. Потом я покажу, там камни. Просто, просто камни или именно там тела лежат? Значит, нет, там были тела, uh -huh. и сейчас они там есть, uh -huh. но во время коллективизации так сказать <связываю> все это было снесено и угу. то что мы нашли угу. мы поставили вот там могилка это последнего служителя этого храма угу. который умер от разрыва ну в общем от инфаркта угу. когда сбрасывали колокола угу. ну колокола тоже я вот э, наверное это надо э мне если правильно подниматься туда и, и снимать я так очень pause... пока тяжелый вход еще угу. не дошли у нас руки угу. значит до часов мне. а пойдемте бы мне пока а, вернее а, вот нам покажете то что вы хотели показать людям а... памятники я так понимаю да, да пойдем там есть а, значит фрески Угу. Пойдемте, я вот здесь покажу. Пойдемте. А как вы сказали? Фреские, старинные, еще с тех времен. Угу. Я их снимал, но... С вот я... стороны. Да-да, ну пойдемте, вы расскажете. Просто я просто снимал, а вы более подробно людям расскажете. Будет интереснее смотреть потому что э, я в основном поснимал, как бы, э, внешний вид. Позывали э. реставраторов, они сказали, что предки подбежат к реставрации, и пока они трогали эту сторону, только пока та сторона у нас сделана. Пойдемте поближе, пройдем, чтобы люди видели. Э. Ну, uh -huh. вот это uh -huh. вот здесь значит, находилась топка uh -huh. э чем, отап как отапливался храм э когда делали ремонт этой половины uh -huh. то даже из москвы приезжали и фотографировали как было сделано отопление uh -huh. отопление вентиляция все это идет под землей. То есть а что такого там необычного что люди приезжали и смотрели что необычного да. необычное но ну, отопление само по себе храма угу. значит раньше когда он отапливался дворами то дровами то это было 8 кубов uh -huh. за одну топку на неделю согревался храм. Uh -huh. Uh -huh. И вот раз в неделю топили, но для того, чтобы сейчас э, топить, то это на бригаду в лесу держать. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И сейчас уже сделали теплые полы, газовое отопление, ну, а воздуховоды так и сохранились. То есть там э, ну, все осталось, да? Не, все не замуровали? осталось. Значит, замуровали только вот сам вход вот с этой стороны угу, угу. это вот это да я так понимаю Да. Угу. Там, там друзья потом вот ход еще вот этого. пряжка угу. а вот это вот код да. то есть здесь висит вот такой вот замок посторонним людям сюда войти не получится но я думаю вам и так понятно как говорится, разжевали и положили вам в рот. Вы знаете, значит, еще особенность храма. Те строители, которые, ремеслики, которые начали строительство этого храма, впоследствии присоединились купцы, угу. и естественно, средства купцов уже, ну, с, с Божьей помощью угу. был построен такой храм. Потом, здесь недалеко, угу. у нас есть река Яхрома, она судоходная, была, угу. и по ней товары привозились, значит, сюда, угу. а отсюда уже купцы везли угу. в Москву. Вы нам, извините, не покажете вот то, что вы хотели, я вас отниму, у вас еще немножко времени, камни, вы сказали. Пойдемте. Очень интересно. Потому что храм вот проходит реставрацию. Я думаю, вот эти кадры, которые сейчас, они потом их уже, вернее, храма Может, изменится. Кто-то откликнется и нам поможет. А давайте вы, вы скажете. Вы можете, в принципе, передать привет родным, если вы, у вас есть такое желание, и плюс рассказать, вот попросить о, о помощи, помощи. Да, о помощи. На данный момент храм очень нуждается в помощи. Угу. Объясню. Зимняя половина храма сделана. Угу. С той стороны летняя часть храма. Угу. Значит, там только штукатурка. Угу. И пока больше не ну, вторую половину... Ни... Перегородка, перег... Перег... нет за что делать. Uh -huh. Может, иностранцы посмотрят и откликнутся ли кто-то из наших из соотечественников? Ну, если самый большой храм Московской области, как uh -huh. Юминалий сказал, uh -huh. это храм Христа Спасителя Московской области. Ну, у вас меня э, занесло сюда случайно, но я сам вот любуюсь, любуюсь, какой день уже прихожу. И вот э, как Божий умысел, это то, что я здесь оказался снимать, Потому что самому очень приятно, я думаю, и людям будет очень.. И вы очень приятная женщина. Ну вот как-то вот так. Вот Поэтому. Вот в в колокольню. Угу, угу. Ход в колокольню, да, вы сказали? Да. Угу. Ну я думаю, да, такое. А это вот все убранство, это все занимаюсь uh -huh. я. Uh -huh. Потому что живу рядом. Uh -huh. Вот. И это одно, вот мы. Uh -huh. Вот, друзья, дом Тамара Яковлевны. Вот цветы. Хорошо, хорошо. Нет, нет. может быть с мы спонсоров найдем конечно я думаю дорогие дорогие друзья и подписчики если кто-то из вас может помочь чем-то этому храму какая-то какую-то копейку как говорится копейка рубль бережет и может быть поможем все вместе на восстановление этого замечательного храма потому что таких мест немного уже в России осталось. Я думаю, благодаря нашим силам, нашим совместным усилиям, мы сможем что-то сделать в этой жизни доброе, хорошее. А также спасибо от души Тамаре Яковлени за ее то что они отказалась дать интервью рассказать потому что многие люди просто убегали они видимо боятся видеокамеры не хотят попасть в интернет но например я когда сюда приехал мне очень тяжело было вообще историю этого храма узнать до сегодняшнего дня до сегодняшней минуты до сегодняшнего часа скажем так давайте пройдемте дальше куда вы хотели нас с подписчиками и просто со зрителями показать нам это место где захоронение святых я так понимаю да, да? пойдемте знаете очень много э, смотрит людей я думаю что люди вот приедут и думаю но ну, есть же богатые люди которые ну, же, конечно, им куда-то нужно деньги вложить вот а я считаю то что Вы знаете вот если честно даже камень нет, с тех времен я его убирать не стала Потому что это не просто куда-то положить деньги в банк под процент, а это войти в историю, как говорится, если помочь доброе дело, не просто доброе дело, а... даже не знаю, слов у меня нет. Угу. Вот э, впереди э, вот эту креску, э, ее уже реставрировали. А пойдемте поближе, подойдем и вы я вас на пони ну, вот вот так, извините сказать. а вы про эту фреску не расскажете не можете вот сюда вот встать напротив я вас да, я не расскажу просто да? конечно значит вот это отбившего захоронения Uh -huh. это вот осталось, да? Здравствуйте. Uh -huh. Вот э, те памятники. Uh -huh. а, вот это могилка. Uh -huh. это могилка. последнего, священнослужителя этого храма. Это какая? Извините. Вот. А, друзья, а, дорогие друзья, давайте поближе посмотрим, что нам Тамара Яковлевна показывает. Вот. Ага, ага. А... Тамара Яковлевна, а если по, точно, как это вот сказать так, чтобы могила или памятник? Значит, я еще объясню. Вот, потому что мы не знаем, где были точно все захоронения, угу, угу. поэтому поставили крест угу, общий угу. для всех. Друзья, вот он крест издалека, я думаю, вам видно. Угу. То, то есть этот а, крест, он общий получается? Это общий крест, потому что uh -huh. были, раз, было разграблено все, uh -huh. Uh -huh. и мы не знали, где, где какая могилка. Ограбил а кто? Uh -huh. Ну, это во времена... Войны? Нет, не войны. Почему? В 30-е годы у нас uh -huh. сбросили колокола, здесь uh -huh. в храме был uh -huh. Боже мой, что здесь не было, тракторный на хранилище, uh -huh. все было. Uh -huh. А когда храм а, забрали? А... В 96-м 96 uh -huh. но реставрация более такая активная началась в 98-м, но пока документы оформляли, в общем, то вот, uh -huh. uh -huh. вот, пожалуйста, есть священнослужителя. Угу. Мы не стали ставить памятник, а поставили крест. Почему? Угу. Потому что... Ну, друзья, вот такой вот крест. Давайте посмотрим, что здесь написано. Протеерей Воронцов Ковер Михайлович. Друзья, думаю, всем видно. Угу. Так вот интересно, такое вот захоронение. Здесь? Ну, вот отсюда крест вот так угу, И угу. Еще, значит, здесь же был, были камни и, ну, вообще, э, ну, грязно очень было. Я, когда начала клумбы разрабатывать, и привезли мне торф. Uh -huh. Вот под этой лиственницей, uh -huh. значит, машина провалилась по, по крышу. Не, не по крышу, а на мосты села. Uh -huh. Uh -huh. Я заглянула, с одной стороны кладка была и с другой. Мы, значит, снова освещали это место в захоронение, делал захоронение открывание, uh -huh. и больше всех, uh -huh. ну, ни одну uh -huh. машину я сюда не запускаю. Здравствуйте. Uh -huh. Слушайте, как интересно. дорогие друзья, и подписчики, Вы видите, как интересно. Я уже отчаялся и думал, мне никто не расскажет об этом месте. И вот добрый человек появился. Наверное, это более чья-то выше, чтобы вы узнали. Потому что, думаю, если бы это не была чья-то воля, то э, навряд ли бы сейчас Тамара Яковлевна нам что-то рассказывала. <свес> Спасибо вам большое. Может что-то еще интересное скажете для фартищиков? Фактических... господи. Поскольку снесен был полностью забор, uh -huh. я высадила зеленый забор. Uh -huh. Почему? Потому что ну, другого выхода не было, денег же всегда не хватает. И uh -huh. вот такой зеленый забор ну, ограждает храм. Uh -huh. Вы так и не сказали, может вы кому-то привет передадите из родных, из близких? Есть у вас кто-то, кому бы вы хотели? Есть, ну это в Красноярске, есть сестра и вообще все родственники. Угу. Конечно, я бы очень хотела передать им привет. И угу. кроме того, у двоюродной сестры муж очень приятно очень приятная женщина спасибо вам большое от лица подписчиков от моего лица думаю люди посмотрев это видео обязательно приедут сюда вот святое место а также надеемся то что найдутся откликнутся люди которые смогут финансово как-то помочь вот надписи на угу, угу. а я знаете я это уже снимал давайте еще разок поснимаю для людей вот, друзья, видите, да? Единственное, что если кто-то может помочь, uh -huh. пожалуйста, вот эта часть храма, все uh -huh. не реставрирована. Uh -huh. uh -huh. Я из Норильска, uh -huh. Uh -huh. купили рядом с храмом дом. А пойдемте в Впоследствии будете... uh -huh. батюшка пригласил меня работать. Uh -huh. Uh -huh. Вот, я, в принципе сказала, что я мало знакома с религией, а угу. он сказал, что мы сейчас все учимся. Угу. Вот таким образом я 18 лет У -у -у. работаю в храме. Это очень долго, да. А, а кем вы в храме приходитесь еще раз? Значит, до.. Э ну, сейчас после операции уже не uh -huh. работаю, но uh -huh. я все равно работаю. Uh -huh. А вообще староста храма была. Uh -huh. Вот такой к вам вопрос. Вы не смогли бы мне сказать а, а, банковский, а, номер карты а, банковской, чтобы я под видео а, указал, и, может быть, люди будут какие-то делать перечисления можно Давайте. это будет у вас взять информацию эту значит мы сейчас можем пройти угу, угу. за свечной стол угу. и у них там есть реквизиты ой как здорово то есть и люди могут по этим реквизитам да, делать люди могут по этим реквизитам угу, что-то угу. помочь вот так. Ну вот. Знаете, даже как на душе светло стало, <смех> то что все-таки э, я смогу, наверное, это тоже с моей стороны какая-то будет какое-то доброе дело, и мне там на небесах э, это зачтется. Надеюсь. Доброе дело. Доброе. Вы считаете доброе? Я не только <смех> считаю, но вот храм настолько намолен, вот мы как раз подошли к окну. <смех> Uh -huh. Это здесь находится свечная лавка. Uh -huh. Но когда я первый раз услышала uh -huh. пение ангелов uh -huh. и подумала, что я батюшке только рассказала через три года, uh -huh. подумала, что примут люди неправильно. Uh -huh. Слышь, поют, Включил uh -huh. меня, никого кроме uh -huh. храме нет. Я прошла вперед, uh -huh. значит прекратилась, uh -huh. прошла назад сюда, снова это, uh -huh. эти пени. И потом, когда приезжали туристические группы, uh -huh. ну здесь недалеко от нас есть поселение Лобня, оттуда часто приезжают uh -huh. туристы, uh -huh. вот, ну где Шереметьево, порт международный. Uh -huh. Так вот они мне ответили, что знающие люди приходят и слышат пение ангелов. Вы знаете, я тоже был в храме, но там а, пели девушки но, или женщины. А, я просто возраст не знаю какой, по голосу сложно понять, но настолько это красиво было. Я вот был в других церквях, но настолько я вот, как это правильно, хор или как вот сказать, может, вы меня поправите. А, такого пения я не слышал и вы знаете у меня тоже жизнь такая я до этого на вахте работал мне не заплатили потом я без денег на вокзале ночевал то есть я уже отчалился его случайно приехал сюда а у меня три года назад матушка под поезд попала вот и как бы я остался сиротой вот. то, что отца у меня по сути нет я с ним никогда не поддерживал отношения тяжело мне об этом рассказывать но вы знаете я в своей жизни очень много и матушку бывает не слушался и поступки у меня не очень хорошие были вот и я уже отчаялся совсем хотел на себя даже руки наложить даже пытался было такое и алкоголь пытался и много чего я пытался как вам так сказать и Вчера у меня мысли были то что жизнь еще не окончилась то что может быть у меня еще есть шанс э, как-то стать наверное человеком действительно э, что-то изменить в своей жизни как-то закончить ее э, достойно. достойно да и вы знаете я оказался в этом месте и я сам у меня сейчас мурашки по, по, по телу бегут я э, по коже я оказался в шоке то что вот храм вот это вот все напротив я в общежитии живу здесь рядом и то есть э, я уже настолько отчаялся, и здесь, вот знаете, такой начальник у нас хороший. Его Андрей зовут. Кстати, Андрей, тебе привет. Это наш бригадир. Жена его здесь тоже. Надежда работает. Дочка Анастасия приезжает сюда тоже. Свободно от учебы время работать. И вы знаете, вот как, какую-то вот семью попала, стала ее частью. И э, я не знаю, конечно, я вот уезжаю на днях, э, вернусь сюда или нет снова, но все-таки чудеса бывают, они случаются, и, наверное, это э, все-таки Бог Он есть, и я здесь не просто так оказался, а, плюс птица, вот чудо-птица я ее назвал, и вы знаете, настолько я отчаялся уже в этой жизни, э, меня вот видеосъемка как-то успокаивает, все-таки, наверное, если бы не блогерство, я бы, наверное, уже не ходил по этой земле погрешный я вот на лавочке очень часто здесь в парке я вот уже снимал я сажусь после работы прихожу сюда и любуюсь вот на этот храм то есть такой полумрак уже темнеет и очень здесь красиво поэтому я думаю да то что все таки наверное это были ангелы да. место действительно очень сильное место очень сильное место очень да. И когда приезжали паломники uh -huh. э, из Питера, из Кронштадта, из Новгорода. Uh -huh. И э, в общем отзывы даже паломников, э, uh -huh. которые шли крестным ходом. Uh -huh. Место исправ исправления, скажем так, потому что я тоже вот э, какие-то гадости в жизни не творил, вот показался здесь. И наверное что-то я должен сделать, э, чтобы Закладить какую-то свою вину там перед мамой, перед родными и близкими, просто перед людьми, кого обидел, может быть, когда-то. И поэтому оказался здесь. А может, вы свой дворик покажете? Да, я не хочу, но дело в том, что... Борта. Uh -huh, uh -huh. Вы можете идите. просто клубы показать, мы в отбор там не будем заходить. Вот. Да а это вот, цветы... Это все я сажала. А пойдемте поближе, подойдем, покажем нашим зрителям, подписчикам и Поскольку просто людям. В номишке у нас зелени не было. Uh -huh, uh -huh. Для меня все это было вновь в диковину. Uh -huh, uh -huh. Вот. Сначала учила название цветов, uh -huh. а потом uh -huh. устройство я вот тоже здесь дедушка торгует сиренью я вот тоже у него взял я сам с Воронежа посадите себя сирень там тоже у нас есть но такой сирени нет здесь она у него как он сказал с питомника может у вас там где-то есть питомник а у вас собаки надеюсь нет повесил там просто я человек с улицы чтобы я заранее интересуюсь. Это мускатный. Uh -huh, uh -huh. Это виноград, может быть. Это виноград, да? Yeah. Uh -huh, uh -huh. Друзья, видите, даже в Подмосковье растет виноград. А скажите, вообще как-то в Москве реально это так вот виноград плоды урожайность есть? Или Вполне ура? реально. Я по три ведра собираю. О, друзья, видите, как. Вот я сорт такой, может, по нашему. Наша злая собака. А, а может вы сорт скажете винограда, чтобы люди знали, может а быть. Это, это Изабелла. Есть? Изабелла, друзья, вот Изабелла растет в Московской области. А как вот этого вашего охранника Доблесного зовут? Доблестного охранника мелка зовут. А если погладить? цапнет нет. а я смотрю он так это да <смех> крадется крадется елка Наши привет смотрите, не цапнет нет, нет. можно да. тебя погладить ой какой-то хороший какой-то хороший да это она или он это она она Мы елка были, это, друзья не были в на монастыре угу. или были а нет я здесь пока мало где был это вот отсюда буквально uh -huh. 5 километров. Uh -huh. 5-6 где-то uh -huh. Вот где чудо. Uh -huh. Значит, монастырь постройки 18. 1360 uh -huh. год. Uh -huh. да, друзья, я думаю.. Вы узнали то, что вам было бы интересно. Давайте попрощаемся. А <смех> <желая садача. смех> Давайте... Елка ее зовут, Сто. да? Елка? Ага. Давайте с ней попрощаемся. А куда? Туда? Сюда в эту сторону. А на себя. Ага, ага. Елка. А давай пока. А, а тебе от подписчиков а пока. Mm. Так, Елка, давай. Пока все мы пойдем. Тамара Яковлевна, правильно, да? Правильно. Очень приятная женщина. Можно маму руку вашу Ой. поцеловать? Да что вы? Спасибо. Спасибо вам большое. У меня просто вот тоже мама у меня была, но вот ее, к сожалению, не стало, поэтому а тоже у меня очень добрый была человек, очень общительный, отзывчивый поэтому дай бог вам здоровья крепкого долголетия и спасибо от подписчиков просто от людей кто зайдет увидит этот видеоролик и насладится вот этой красотой может быть сам захочет приехать в это место скажем так святое намоленное да. И посмотреть название храма значит николая чудотворца храм николая чудотворца угу, угу. видите как просто пришел уточнить название я вот ролики снимал до этого пару роликов но название хотел более точно узнать зайти в храм и вот <laughs> мы с вами встретились Пойдемте, зайдем я вам покажу это, скажу угу, угу. так а в храм нельзя зайти поснимать можно, да? такое поселение. Друзья, вот мы с вами. Друзья. Вот. Такая красота. На улице жара, плюс 28. Здесь прохладно, приятная прохлада. Смотрите, сколько икон вокруг. Очень красивое место. Давайте поближе подойдем и посмотрим. такие вот друзья иконы старинные даже я думаю есть лампада горит такая красота друзья как красиво смотрите какие высокие потолки иконы с ликами святых посмотрите как красиво безумно красивый храм друзья смотрите Вот Божьей Матери, смотрите здесь как картины стоят. Красиво. Я думаю, такое вы не каждый день увидите, такую красоту. Такая вот картина и кобра, вернее. Смотрите, я думаю, это ручная работа. Это, друзья Николай Чудотворец действительно творит чудеса. Друзья, я очень долго пытался поснимать этот храм. И вот мне сегодня это удалось. Как раз за пару дней до моего отъезда. Вернее, нам с вами это удалось, друзья. Смотрите. Я думаю, это ручная работа. Нажмите на паузу, если хотите, подольше посмотреть. Такая, вот, друзья, картина, а, икона, вернее, вас пожертвовать на реставрацию нашего храма, дорогие братья и сестры. Давайте поможем этому храму, на все. Реквизиты будут под видео. И вы сможете сами приехать лично, пожертвовать какие-то средства свои. Или отправить. Там же угу. это летняя часть храма, угу. которая еще даже не начинали, только штукатурка. Угу. Штукатуркой сделаны полы. Угу. А Хорошо. остальные работы еще никакие не ведут, потому что нет средств. Угу, угу. А пойдемте вы тогда дадите реквизиты, а вот чтобы подписчики видели, что из ваших рук, чтобы это более достоверно выглядело. Так, это реквизиты нашего храма. Угу, угу. По возможности... Все? Реквизиты, друзья, дорогие друзья и подписчики. Под видео будут... Это банковская карта номер, я правильно понимаю? Ну, это все реквизиты храма. Вот, угу. да. да, друзья. Угу. Это то, что мы даем прихожанам, кто готов нам помочь. Дорогие друзья и подписчики, я думаю, для вас это не будет очень сложно. Сделать большое дело. Тамаре Яковлевне мы пожелаем большого и крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда также улыбаться. Очень красивая женщина. Спасибо вам большое. Спасибо. То, что Спасибо. вы мне отказали. Спасибо. Да мне даже неудобно. Да, да нет, только вы сюда куда-нибудь. Давайте так, на, фоне, да, да. на фоне храма, чтобы... Это... Заходит а. постоянный наш прихожанин и говорит, Тамара Яковлевна, на что, службы нет? Я говорю, нет. Я же только сейчас слышал пение, угу. очень красивое женское пение, ну вот э, то, что идет служба. Угу. Я говорю, ну вы же видите, храм пустой, никого нет. Покажите мне то место, где вы слышали это пение. И он меня вывел из храма, и у нас, значит, большая трапезная, ну вот при, это, при храме. Угу. Он говорит, вот здесь слышал. Угу. А где вы не покажете Покажем. это место? Друзья, очень интересно, потому что я тоже слышал. Ну, я, скорее всего, слышал. И входом в храм, uh -huh, uh -huh. Вот здесь. Uh -huh, uh -huh. То есть он выходил из храма и.. Заходил в храм. А, заходил. Вот uh -huh. оттуда он входил. И uh -huh. вот здесь это пение было. Uh -huh, uh -huh. А когда открыл дверь, видит, что ничего нет. Uh -huh, uh -huh. А ну вот, стало быть. Да. да друзья чудеса бывают и в реальной жизни вот такие чудеса. поэтому давайте поможем кто чем сможет на реставрацию реставрацию этого замечательного храма я может быть тоже какое-то доброе дело делаю то что я снимаю выкладываю это для вас все, конечно, свои грехи я не смою, но часть какую-то из них, думаю, мне удастся. Хотя... Ну, я еще много могу рассказать, но... Это... Давайте, конечно, очень Нет, интересно вы меня послушать. Обвините. Вот э, икона Анны Кашин. А пойдемте к ней, подойдем к этой иконе, чтобы поближе люди, чтобы, дорогие друзья и подписчики, вы рассмотрели, о чем идет речь. Это икона Анны uh -huh. Это единственная святая, uh -huh. которая канонизирована дважды. Здесь, недалеко по Клинской дороге, есть поселение Кашина. Uh -huh. И сын ее, младший, uh -huh. построил для нее там монастырь. Uh -huh. Когда принесли нам эту икону в храм, мы uh -huh. даже не могли различить лид.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 Вот даже венок, венец э, начал проявляться. Угу. Подсвечивает немножко. Вот с Конечно. этой стороны. Видно? Да, да. Это и помнишь, Никола Крымский. Да. В алтаре, да? Ну вот, не могу показать. Еще одна очень чудотворная икона. Uh -huh. Значит, но на данный момент она в алтаре находится. Uh -huh. Мы не можем uh -huh. ее показать. Вот это Никола Можайский uh -huh. или Крымский по-другому. Uh -huh. Тоже икона восстанавливающаяся сама. А то, что плачут иконы, бывает такое вообще? Значит, то, что, что мироточ... мироточила икона там, вот Просто очень много про это слышал, и роликов тоже видел, люди рассказывали то, что и бабулька мне моя тоже рассказывала, но никогда не видел просто. Может быть, в вашем храме что-то есть. Удивительная. Мы... Сейчас ее отдали на реставрацию. Угу, от угу, угу. То есть она вот так это, вот выглядит. Да, это Казанский божий матик. Ну, вот мы повесили специальное объявление, что икон находится на реставрации. Угу. Вот. Угу. Так, такая икона, друзья на Божьей Матери Казанская. А, священник Сергий Сапрону. Да. Сергей или Сергий? Сергей. 2 октября 2019. Значит, вот это старинные иконы, угу, угу. которые люди приносят в храм. Угу у кого от бабушек осталось uh -huh. очень-очень ну, вы знаете могу я привезти у меня есть очень-очень э -э, древние старые я не знаю как правильно сказать они наверное денег очень больших стоит но я не хотел бы я хотел бы их просто отдать могу я и заодно поснимать как я вам их привезу чтобы это все задокументировано было могу я э -э, отдать вам иконы три или две? очень они э -э, это бабушки остались. Когда вы приедете, чтобы мы пригласили настоятеля через месяц. Э, через месяц, да. значит, если вы сообщите, мы пригласим настоятеля, угу. и он у вас примет. Их же надо будет освещение делать и прочее. Да, они в доме, дом уже разваливается весь. Да. А иконы, они знаете, они очень, если не я, я не очень разбираюсь, но я думаю, что они очень. Про бабушку вот умерла лет пять назад, и был 101 год. Е е Елизавета ее звали, вот, э матушка ее дохаживала и в 101 год ее вот э не стало, и иконы остались, они просто покрываются паутиной, и я боюсь, что в дом залезут и просто разграбят, и а -а -а. на черный рынок их сейчас очень это модно, а я бы хотел, вы знаете, я не вечный, кто его знает, может быть завтра, Пусть что будет завтра, Москины uh -huh. это те, которые, значит, начинали строительство uh -huh. нашего uh -huh. храма. Вот у нас висит табличка. Uh -huh. Это по их завещанию они должны быть похоронены в храме. Вот это изменить Вот а... этот квадрат. Uh -huh, uh -huh. Квадрат. Да. Захоронение. Это захоронение первоначала. Ну как? Кто начинал строительство этого храма? Uh -huh, uh -huh. Вот, друзья, такое вот интересное захоронение. Я сразу бы и не подумал, то что, а можно, да, ходить или... По их значит, они завещали, что люди должны приходить в храм и знать, где находятся их а, Тамара Яковлевна, я имею в виду, нельзя же по, по могиле ходить, это же могила получается. Это по их завещанию. То есть можно, можно наступать? Да. Угу. Вообще, значит, родственники Мошкиных, угу. у них свой склеп угу. на Новодевичьем кладбище в Москве. Угу. Остальные, все, все их родственники похоронены там. Угу. Только вот они мужчиной угу. Друзья, все-таки я как мне не по себе наступать, а, тем более на зах... захоронение, ну, Вот, думаю, всем видно. А это какой язык? Древнерусский? Или как это? Латынь? Латынь, Вот на латыни, если кто-то. Я не очень хорошо умею читать, если кто-то из вас можете нажать на паузу. И.. У меня коленки хрустят. И.. Перевести, что здесь написано. А икона, извините, вот висит, это вот это вот икона, вот это вот икона, извините, висит. Это относится все к этому, да, к захоронению? Да. Угу. А что за икона? Еще раз не поясните. Так, угу. это у нас икона Сергея Радонежского. Так, а она то есть просто а, здесь находится да, или она, она просто находится угу. здесь? Угу. Угу. Так, а вот остальные иконы, вы что-то про них знаете, чтобы поближе посмотреть и людям рассказать? Ну, в основном это новые фрески, списки. А пойдемте, вы покажете, вот, чтобы э, максимум интересный ролик получился и чтобы люди знали. Вот старинные иконы. Угу, угу. Три. Угу. Петра и Павла. Так давайте я вас. Так, какие вы сказали? Вот есть. Петра и Павла. Петра и Павла. Угу. Это Рождество. Друзья, Рождество Христова. Угу, как красиво. Вы можете приехать и посмотреть с моими глазами не только моими, а также своими глазами. Вот. А здесь я смотрю Тамара Яковлевна. Даже вот... Недавно мы ее принесли, и угу. мы пока еще не можем определить кто это. Даже видите, верх еще нет. это. Да? У меня вот приблизительно в таком же состоянии вот что-то наподобие таких икон, я бы, наверное, я вам их именно в этот храм отдам и привезу. Вы знаете, я вызываю, когда реставраторов, угу. и они уже смотрят, и ну, когда вот такие иконы приносят угу. и говорят название. То есть я могу при мне это все будет да, делать. Конечно, все. Конечно. Да. Просто настоятель будет у вас принимать, угу, угу. и настоятель он тоже уже знает это. Так, а еще знает. такой вопрос, здесь же охраняется все, да? чтобы я был спокоен, то, что я отдал. Храм находится угу. под наблюдением, видеонаблюдением. Ну здесь да, там? у вас здесь на каждом углу почти, да. да. Ну, что? Это очень хорошо, друзья, то, что… Здесь все входимые иконы, угу, угу. значит, это иконы, те, которые приносили люди. Угу. И... То есть и моя э, здесь тоже будет находиться Конечно, конечно. Uh -huh. а кто ее будет то что это я как бы вы знаете вы знаете когда люди приносят иконы в храм uh -huh. никогда не надо указывать кто кто uh -huh, uh -huh. почему потому что это ваш дар храму uh -huh, uh -huh. ваш дар Богу. Uh -huh, uh -huh чтобы люди дальше молились на эти Друзья, я думаю, Бог все равно видит все и, и будет знать, то что это именно я сделал Конечно. такой большой поступок, это... никуда не отнес ни какой ломбард, а именно отдал храму. Это иконы Николая Чудотворца, центральная иконы храма. Угу, Значит, угу. это список сделан монахами афона uh -huh, uh -huh. друзья давайте посмотрим поближе так. такая вот икона николай чудотворец который uh -huh. творит чудеса я здесь тоже чудом оказался больше это никак не назвать кроме как чудом и Видимо, иконы теперь моей прабабушки нашли свое место, где они должны быть. Поскольку мы все не вечные, а храм, я надеюсь, еще долго простоит, и эти иконы будут людям приносить радость. Ну вот эта перегородка отделяет летнюю половину храма и uh -huh. зимняя, зимняя uh -huh. половина храма отапливалась и отапливается. Вы показывали, да? Да. Uh -huh. А летняя часть храма не отапливается. Uh -huh. Uh -huh. Но когда мы сделали теплые полы вот здесь, uh -huh. то этого отопления хватило на весь храм. Uh -huh. Такой, друзья, храм большой, большой зал. Очень, очень красиво. А стены здесь, извините, они, э, это камень. Толщина стен от метра двадцать до полутора. Потому что здесь очень прохладно, хотя на улице 30-градусная жара, а здесь прям хорошо, очень приятная прохлада. А они кирпич или э, камень? Значит, э, колонны сделаны из белого камня. Uh -huh, uh -huh а вообще кладка кирпич угу. красный я да. угу. боже мой сколько я вам много сегодня рассказала вы знаете мы с вами я думаю вы в первую очередь сделали очень большое дело мне еще предстоит привести иконы сделать дела ну и выложить это видео сделать монтаж достойный чтобы ничего не пропустить uh -huh. то что я э, снял да поэтому надеюсь мои дорогие друзья и подписчики вам понравится это видео а если не понравится то все равно найдутся те люди которые которые, которые будут ближе знать Московскую область. Храм да. прекрасный. Друзья, такая вот красота. Почему я вам говорю, что? Так. Вот эта площадь, прям 26 аккаунт. Так, давайте заново. Вот эта площадь храма 960 квадратов. Угу. С той стороны летний храм 680. Ух, как много. Да. Это не считаем. Общая площадь храма 1080. Тамара Яковлевна, может Спасибо быть, рад? Видите, я вам покажу. Угу. Может быть, расскажете то, что вот здесь при входе в храм картины, вот я смотрю фотографии. Это... Дело есть, ну, слегки, первоначальные, как вы говорите. Ну, друзья. Вот, пожалуйста, здесь чё ни ворот у нас, ничего нет. Угу, а, угу. Ну, это вот первоначальные слегки. Угу. То же самое. Значит, только храм, угу. а, вот сторожка эта кирпичная, красная, угу. больше ничего. Ну, друзья, ну, Никольский собор. А что значит село Рогачёво? 1500 год это когда? 1500 год это село Рогачёво. Угу. Это ему получается уже 500 лет. Да. Угу. Друзья, если быть точнее, 520 лет. 520 лет этому селу. Здесь говорили, я его слышал, село было здесь мужики сильные, только работящие жили. И что-то с какой-то купец был, говорили, его забили то ли рыбой, то ли чем-то. Не слышали такого? У меня вот здесь у вас, у вас уходила женщина, она, по-моему, пекчая, или как это правильно сказать. Вот я ее спросил, она говорит, то, что здесь Именно мужчины были, очень сильные. Какой-то был... Это с кем вы разговаривали? Она во всем темном была. А? Во всем темном была. Здесь? При выходе она с батюшкой в машину садилась. Вот. Но я очень ее умолял, чтобы она мне на камеру, но она мне отказала. То есть, как бы сказала, то, что она точно не знает. Вот. И поэтому я уже отчаялся и вас встретил. А вот это, расскажите, пожалуйста, вот эти вот... Может быть, ну, потому что вас. Это вот крестный токсик. значит. Угу, угу. Друзья. Такое вот такие фотографии. Это же фотографии, правильно? Это фотографии, да. Угу. Православная школа. Угу. А здесь сейчас есть православная школа? Да, правильно. Сейчас на данный момент все закрыто. Угу. А вообще была в связи с вирусом с карантином. с карантином. Сейчас закрыто. Друзья, вот э... здесь мы находимся внизу в балконе. Угу. Вот это место тоже вызывало рекорд, сказали, что восстановление подлежит с этой стороны и с этой. Угу, угу. И вот, друзья, давайте я отойду, вот видите, какая фреска, и... Пойдемте к выходу, друзья. Это, объясню почему так вот, это... сбрасывали колокола посмотрите вот э... колокольня, да, вы показываете? Вот, в 30-е годы, в вот 32-е где-то, после служитель у нас, за uh -huh. значит при нем это колокола оттуда сбрасывались и задели вот э, этот белый камень uh -huh. где uh -huh. вот видите? Uh -huh. Да, да, да, друзья. Значит, так вот здесь этот белый камень, он ложится вот так полтора метра. Значит, икону Анны Кашинской принесли старые люди, которые делали уборку, значит, в разрушенной церкви. Угу. И нашли среди хлама вот эту икону. Угу. И принесли ее нам в храм. Угу. И вот... Я за этой иконой 15 лет наблюдаю. Угу. Икона восстанавливается сама. Дорогие друзья и подписчики, если у из вас есть а, иконы, то вы можете, и вы не знаете, а, может каким-то обстоятельствам семейным, а, они у вас просто лежат, то вы можете их сюда. А, а, будет адрес под видео, адрес этого храма, более точный, вы сможете привести и отдать их храм. А, я думаю, вы сделаете большое дело не только для своей души, также для остальных людей. Значит, э, это птица, это у нас коршун. Ну, пойдемте поближе, подойдем, а -а -а. посмотрим этого э, коршуна. Я думал, это сокол, <сосква> даже ролик назвал сокол. Оказывается, я ошибся, друзья. Прошу, прошу прощения, то, что оказывается, это коршун. Пишите в комментариях, как вы считаете, соколот или Ой, коршун. Моя ну, друзья, как мы? пришли к нашему другу снова. Вот мы где, -то. Да такой орлан, орел такой. Это коршун, друзья, это не орел, но все-таки. Так, а теперь расскажите подписчикам приобрели его для того чтобы значит здесь очень много галок ворон и чтобы он их отпугивал а что чем они мешают вот эти то что они каркают во первых это то что на колокольне пока у нас нет ни жалюзи ничего гадят гадят то чтобы он охотился да а вообще он сказали откуда он здесь, как он оказался? Мы его кто-то из Прихожан подарили нам. Потому что какие-то кто-то говорил клетку сделали, друзья. А кто-то вот говорил с питомника, а кто-то вообще говорил, лапка сломанная была, и люди его подобрали и отдали вам. И отдали нам. То есть какая вот из версий правдивая? Вот то, что люди подобрали, отдали Шлапкой. нам. И угу. вот мы для нее сделали вольер. Угу. Значит, его домик. Угу. Вот, нас привозим опилки. Теперь, угу. угу. okay, друзья, опилки. Друзья, смотрите, он нам улыбается. Такой вот коршун. Совсем это не сокол. О, так, Рук. Он уже ко мне более... По-доброму относится. Я уже здесь четвертый раз. Вижу его второй или третий. Нет, второй раз я его вижу. Но он уже нам улыбается с вами. Смотрите, как он нам улыбается. Привет. Сегодня я снимаю с руки, без селфи-палки. Я был, в э, нем проходил. Э, посмотреть название храма. Но столько снял всего, что... Видимо, действительно, когда готовишься заранее, ничего не получается, а когда ты не ожидаешь море информации. Сегодня для вас удалось мне выучить у Тамара Яковлевна. Друзья, смотрите. Как он нам улыбается. Такая милаха, да, друзья? Смотрите. Ой, какая милаха. Смотрите, какая милаха. Вот такой вот, такой вот клетки живет вот такой вот доб добрый коршун чудо птицы друзья и назвал жар птица даже да наверное это как сказки может этот мультик смотрели или читали сказку когда жар птица на себе мальчика маленького маленького мальчика переносила также коршун мне приснится я буду во сне на нем летать вам друзья давайте все отдыхает не будем тревожить лишний раз и без нас хватает зрителей кто надоедает это чудо-птица поэтому пойдемте по своим делам друзья друзья смотрите как он нам улыбается все не угнешь еще, а? еще разучек Видите, как как вот на себя в зеркало смотрим да? милах Товарищ игилированные он значит у нас питается только крками ага а мышей живых там ничего этого. Здесь нет этого uh -huh. зоомагазина uh -huh. Поэтому покупаем, uh -huh. вон в магазин. Ну, именно курицу, да? Именно конечно? курицу и именно только бедра. Uh -huh. Спасибо. Спасибо вам большое. Просто занимаюсь прополкой. Uh -huh. вита. Ну да, кстати, давайте скажем спасибо Тамаре Яковлевне, потому что здесь так красиво, как я вот, когда впервые увидел, как где-то райский уголок такой. То есть все это благодаря этой русской сильной женщине, ее усилиям. Видите, как территория храма преобразилась, как она выглядит. Все благодаря Тамаре Яковлевне. Передадим ей громадное спасибо. Дорогие друзья и подписчики и просто ним проходящие и уходящие люди, моя любимая фраза. Еще раз повторюсь, скажем спасибо этой сильной женщине за ее труды. Настоятель храма, который в основном занимался э, реставрацией, угу. это Захаров Михаил Владимирович, угу. первый настоятель храма. Угу и впоследствии продолжил его начинание о реставрации это клименко ягумен григорий в основном все реставрационные работы uh -huh. были сделаны э, ну, как правильно выразиться э, при ягумене. Uh -huh. Отец Григорий. Uh -huh, uh -huh. Вот, друзья, теперь мы знаем историю этого храма. И людей, которые восстанавливают вот, вот дом Божий. Такая вот красота. Вот такая красота. Друзья, очень сильное место чувствуется когда вы находитесь на территории поэтому пишем комментарии ставим лайки а также подписываемся на канал и не забываем приезжать наверное первым делом приезжайте сюда вот это место а потом уже все остальное стану 6 лет это еле голубой 7 лет друзья ель. и шарообразные ну, и толпы, а вы как-то сами до да, постригаете угу. а ухаживать за ними тоже жатара да конечно вот, вот друзья такая и кстати такую уже себе хотел посадить участок такой каштан а, точнее. <с situation> Почему? Ну, вы знаете, всегда как-то моя, и я ее в темки посадила напротив входа в кран. А у вас дом ваш не пытались купить, не уговаривали, место такое? Вы знаете, я не хотела продавать свой дом Думаю, я что сейчас... почему uh -huh, uh -huh. во-первых всю жизнь прожил в Черновильске uh -huh. нас мама маленьких туда привезла uh -huh. и там где не было храма я считаю что это Бог меня сюда привел uh -huh. Uh -huh. вот что купили это был разбившийся дом uh -huh. вот но ну, восстановили uh -huh. вот дом там аронятия дом тамара яковлевна друзья вот так. спасибо хочется передать всем привет норильчанам всего доброго и приезжайте в гости спасибо тамара яковлевна обязательно приедем дорогие друзья и подписчики если у вас какие-то будут вопросы тамара яковлевна настоятель храма я правильно понимаю нет, я не настоятель храма. Так. Я староста храма. Староста, извините, а староста. Сейчас уже на пенсии. Вот. Ну, какие-то вопросы люди могут, да, к вам зайти конечно, и спросить. Конечно, конечно. А вот крещение, например, детейшек проводится в этом храме. Все. И то все, есть это можно к вам все вопросы, да? Все, все проводится. И все и. праздники, и крещение, угу. и венчание. Угу. Все в нашем храме есть. Друзья, поэтому, если что-то.. А адрес какой более точный у вас? Площадь Тесикова. Храма адрес 26. Uh -huh. А ваш дом одина, да? 1 -a. 1 -a. А улица? Площадь площадь, -площадь. Uh -huh. uh -huh. Тесикова. пойдемте на выход. Друзья, давайте мы с вами уже пойдемте на выход. На сегодня хватит, поэтому не забываем ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал. Дизлайки тоже можете ставить. Но лучше, конечно, лайки. И живные. Пока-пока Друзья, думаю, видно. Колокола не висят почти. Вернее, их совсем нет. Нам говорила женщина, то, что их поскидывали которая нам провела экскурсию по храму, по его территории.